Здравствуйте! В этом ролике мы хотим рассказать вам про обновления в системе, которые помогут повысить эффективность работы на платформе Хабер для поставщика и маркетплейса. Итак, давайте начнем. Реализован функционал по отображению успешно выполненных заказов поставщиком. Данный функционал создан в рамках старта разработки рейтинга поставщиков Хабер. Теперь в кабинете поставщика в системе в верхней части страницы будет отображено количество успешно завершенных заказов за прошедший месяц – до 10, от 10 до 50, от 50 до 100 и более 100. Это позволит поставщикам отслеживать, контролировать и повышать качество обработки заказов. В свою очередь, все интернет-магазины платформы Хабер смогут видеть количество успешно завершенных сделок за прошедший месяц по каждому из поставщиков платформы Хабер. А что же нового в кабинете интернет-магазина? У интернет-магазина на странице «Все товары» и фильтры «Поставщик» напротив каждого поставщика рядом с его названием будет отображен диапазон количества успешно выполненных заказов за прошлый месяц – до 10, от 10 до 50, от 50 до 100 и более 100. Данные по количеству успешно завершенных заказов будут рассчитываться за каждый предыдущий месяц и обновляться в последующем месяце. Также в посте поставщика на ленте новостей вы увидите количество успешно выполненных заказов за прошлый месяц с ссылкой на товар поставщика. А еще хочу рассказать вам, как интернет-магазин может пользоваться фильтрами в разделе «Все товары». Для того, чтобы использовать фильтры, сделайте следующее. Перейдите в раздел «Все товары». Напоминаю, что в данном разделе вы можете видеть товары поставщиков Хабер, которые прошли ручную модерацию контент-менеджерами. Дальше на таблице с товарами вы можете видеть фильтр «Отобразить новинки». Нажмите «Отобразить новинки за последнюю неделю», либо же воспользуйтесь календарем, чтобы увидеть новые товары в системе «За выбранный период». Чтобы посмотреть товары, которые попали в топ-продаж Хабер, выберите фильтр «Топ-скидка» и выберите в выпадающем списке «В топ». Также рекомендуем обратить внимание на фильтр «Скидка». Воспользуйтесь им, чтобы увидеть товары, на которые действует скидка, то есть перечеркнутая цена. Чтобы посмотреть товары со скидкой, выберите фильтр «Со скидкой». И здесь мы увидим с вами товары с перечеркнутой ценой. Также хочу обратить ваше внимание на новую функцию, доступную для поставщиков и интернет-магазинов. Это чат под каждым заказом. В чате вы можете уточнить детали по обработке заказа или любую информацию о нем. Чтобы воспользоваться чатом, перейдите в раздел «Мои заказы» у интернет-магазина, либо входящие заявки у поставщика. Откройте заказ, и под деталями о заказе вы увидите окно для переписки с контрагентом. Если это видео было для вас полезным, подписывайтесь на наш канал и удачной торговли!